Всем здравствуйте! Пришло время сделать перетяжку этого кухонного уголка, который прослужил около семи лет. На шестой год это все начало осыпаться. Это кожа заменитель. Теперь буду обтягивать вот такой тканью. Называется вельвет или велюр. Вот такой расцветки и ширина ее 140 см. Яркой расцветки не было в наличии. И решили взять, что было ближе к этому цвету. Мне предстоит сделать перетяжку этого кухонного уголка. Три стула. И шить накидки или так сказать чехлы на спинку уголка. Если ткань еще останется, то сделаю накидки и на стулья. Купил ткани семь 7 погонных метров. Надеюсь будет достаточно. Обшивка белого цвета меняться не будет, только зеленый. Работы предстоит много, но перетяжку необходимо проделать. Как перетянуть подобный кухонный уголок такой формы, в интернете не нашел видео. Никогда подобной работой не занимался, но при желании и экономии средств берусь за работу. Не знаю, что получится. Посмотрим в конце. С чего начать? Спира приступаю к разборке секций, они а разборные, или, так сказать, разборки спинок, и потом сидений. Все буду по частям обшивать, поэтапно. Берем в руки отвертку и отковыриваем эти скобки. Скобки берем. Они сразу так не вынимаются. Все это вокруг обошли. Потом берем пассатижи и пассатижем вынимаем их. И так везде по окружности вынимаем. Я вот уже одну это разобрал. И на всю спинку ушло где-то около 210-215 скобок. Сейчас снимаю вот эту обшивку. Вот так выглядит она. Вот это старое все остается черное. Ничего здесь делать не надо. А по размеру этой обшивки буду делать новую. Конечно, синтепон придется новую брать, потому что здесь он пришитый. Этот использоваться не будет. Новый синтепон придется покупать. И так же самое обделать эту же спинку. Вот эти разделы я не буду делать, потому что это сложно. И вот как вшивать Это дополнительно лакета. Возможно, старую обшивку из кожзаменителя, так как она упругая, буду использовать как шаблон для выкройки новых покрытий спинок и сидушек уголка. Беру в руки вот такое острое лезвие и приступаю к распорке старого покрытия спинки уголка. Эти детали из кожзаменителя будут служить мне в дальнейшем как шаблон для вычерчивания новых фигур из ткани, для пошива обивки спинки и для пошива чехлов на уголок. Поэтому делаю все аккуратно, чтобы не порезать ее. Сейчас займемся раскройкой материала. Материал это 145 ширина его. На спинку необходимо 68, вот по 68 сантиметров и отрезаем. Или по 70, можно пополам распилить, вот так по вдоль взять, пополам сразу полоску. Отмеряем, 68, здесь отмеряем, отметим и в том конце. Потом беру линейку, прикладываю ровно по отметкам и ножом отрезаю этот материал. Отрезал. Теперь беру шаблон, который со старой накидки, вот этой, прикладываю этот шаблон. И сколько будет швов, на каждый шов я добавляю еще полтора сантиметра. Длина спинки, которую буду обновлять, 112 сантиметров. Выкройку ткани на эту спинку делаю с таким расчетом. По краям на швы оставляю по полтора сантиметра, а на средние две разделительные вставки по три сантиметра. И взять длина выкройки ткани составит 121 сантиметр. Это 112 сантиметров основания спинки плюс 9 сантиметров распределено на швы. Здесь здесь отметки ставлю. Беру линейку и отрезаю. Отрезал здесь. Теперь необходимо сделать вот такие боковушки. Боковушки берем тоже с запасом, где-то 22 сантиметра получается мне. Полностью так разверта 22. Отступаем 22 сантиметра, делаем отметку. И здесь 22 делаем отметку. Берем линейку и обрезаем эту полоску. Эту полоску еще складываем пополам и еще раз разрезаем. Это получится у нас вот такая накладка. Вот шаблон боковой. Этот боковой шаблон накладываем в развертом виде. И берем фломастером и отписываем отписываем сперва с запасом отписали это по окружности все и теперь необходимо по сантиметру оставить на изгиб Значит, здесь делаю отметочку сантиметр больше и нижняя часть от готового шаблона тоже сантиметр и здесь сантиметр ставлю и теперь по этим меткам выставляю данный шаблон и отписываю запасом одного сантиметра опускаю ниже и тоже отписываем по одному сантиметру все вот так шаблон мы отписали вырезали этот шаблон берем две выкройки из ткани кухонного уголка основную и боковую и складываем их лицевой стороной друг к другу согласно нанесенной разметке данной стороны от края этой стороны отступаем 4 сантиметра и вручную иголкой прихватываем по отписанному контуру эти две соединяющие части спинки уголка вот так шили их вручную. Делаем примерку по месту спинки. И если все нормально, то по периметру этого соединения прошиваем на машинке. И теперь вот этот шов складываю в сторону этой боковушки. Вот в боковушке я ее сложил. И делаю прострочку еще здесь. Вот прострочил еще разочек здесь. И вот он как аккуратненько выглядит. Уже простроченный шов потом необходимо проделать вот такие внутренние стяжки разбил на три ровных части отмерил, отписал линию вот, тоже маркером все это взял, отписал проложил вот такой шпагат толстый сделал вот здесь прихватку вручную посередке так же само, и в этом конце тоже потом беру на машинку и одной стороны лапки прижимаю к этой плотной Веревочки, или шпагат, так сказать. И тут получается у нас ровно идти типа, по шву. И так ровно прострочил все это. Вот веревочка. Это будет для натяжения, разделения спинки. Вот она как выглядит уже прошитой стороне. Потом одену и посмотрим, как это будет все выглядеть. Вот у нас это так шов выглядит. Разворачиваем, или выворачиваем, так сказать. Этот шов должен смотреть в эту сторону, наружную. Так вот, где меньше сторона, сюда шоу. И здесь будем делать сейчас просрочку. Будем прострачивать еще. Можно это разгладить, но я разглаживать не буду, сразу буду прошивать здесь. Вот такой строчный шов у нас получился. Все нормально. Вот так выглядит эта спинка. И теперь делаем примерку. Вот так вот пошиты этот чехол. Одеваем. Вот так выглядит данная спинка. Потом здесь натянутся эти веречки, чтобы выделялись эти полоски. Подниз положится все синтепон и оно будет хорошо выглядеть. Поширниш отрезал синтепон. Берем в руки степлер и сейчас будем прищелкнуть. Начинаем с задней стороны. И будем сейчас закреплять нижнюю часть. Переворачиваем. Подтягиваем маленечко так. Сила не надо. Так. Маленечко так. обтянута и теперь будем накладывать нашу накидочку я так одел вот видим как она все это выглядит теперь переворачиваем и закрепляем и где-то по периметру пробиваю, потом эту сторону натягиваем и потом только боковую вот эту. Так, все, здесь прострелял все скобками. Так оно выглядит. Теперь приступаем прибивать боковые стороны. Теперь эту сторону натягиваем и начинаем простреливать скобками. Останется натянуть сейчас веревки. Эти. Одну сторону веревки забиваем здесь, сразу крепим ее в этом месте. эту сторону закрепил на скобке. теперь эту натягиваем хорошую веревку берем вот а так. так натягиваем морщинки расправляем и закрепляем ее здесь одну стяжку из веревки натянул давайте посмотрим как это все выглядит морщин не видно все нормально вот, разделение видно. Теперь приступаю и в другую сторону также натягивать. Так, распрямляем эти оршиночки. Все. Спинка готова. Теперь эту заднюю сторону зашиваем вот такой тканью. Здесь она на липучках. Вот так спинка готовая. Аналогично делаем и со всеми частями спинки кухонного уголка, как было проделано с этой. Вот так выглядит обшивка спинки обновленного кухонного уголка. Видим, какая разница между двумя сторонами, новой и старой. Теперь можно будет приступать к обшивке и самих сидений этого уголка. Выкройку ткани буду делать по размерам сидений и аналогично, как проделал спинками данного уголка. Прежде чем приступать к распорке частей о сидений, то не забудем пронумеровать по углам прилегающих сторон верха обшивки и боковой полоски, которая пришивается по периметру всего сидения. Распорку частей сидушки делаем аккуратно, так как они будут служить нам шаблоном для выкройки новых деталей из ткани. Все это проделал и теперь буду сшивать их между собой. Вот эта верхняя часть выкройки. И такого же размера сделан выкройку из плотной ткани сатин. И она будет служить как подкладка основной обшивки сидушки. С боковыми сторонами этого делать не надо. Это делается для того, чтобы обшивка сидушек не так вытягивалась. Для удобства работы все стороны лучше подписать. Когда все это проделали, совмешаем две стороны и начинаем прошивать их по периметру. Все, завершил обшивку в верхней части сидушки. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Вот так обшивочка это выглядит. Все подрублено. Все. Это пока откладываем в сторону. Теперь приступаем сшивать вот эти все полоски. Переднюю часть и боковые. Тоже они все должны быть подписаны. Или так сказать, пронумерованы. И соединяем их друг с другом. Вот два с двоечкой. Берем и прошиваем по этой части, поперек. Вот так оно выглядит. А здесь получается как бы карманчик. Выворачиваем его. И все это будет одеваться на переднюю часть сиденья. Этот шов должен быть а так ровно. Теперь эти соединенные полоски пришиваем к верхней части сидушки. Закончил сшивать накидку на сиденье, так она выглядит. Везде по периметру сделал строчный шов и на углах сбоку тоже прострочил для красоты и надежности. Эту сидушку дополнительно оббил плотным синтепоном. 300 грамм на метр квадратный и толщиной около 20 мм. И теперь одеваю шитую накидку по этому размеру с учетом синтепона. Заводим на углы согласно нумерации, которую проставлял заранее. Как видим, все хорошо накладывается и углы заводятся без всяких усилий на свое место. Вроде бы форма выдержана без отклонения от прежней. Теперь остается только закрепить эту накидку на скобы. Переворачиваю и по периметру пробиваю скобками. Смотрим, чтобы не было перетяжек и ослабления. И вдоль этой стороны. Натягиваю, чтобы оно все было ровно, чтобы шов был ровный. Подтягиваю. И местами делаю пристрелы. Притянул. Потом в этом месте тоже притягиваем. Делаю тоже пристрел. Тоже закрепляю. И в этом месте тоже. Все так позакреплял. Вроде бы ровно. Вот она как выглядит. Этот шел у нас получается ровно по линейке. Ну там отклонение 1-2 мм это незначительно. Вырела два отверстия с каждой стороны под саморезы. И теперь эту сидушку буду ставить на место. Вот сюда. Ну вот, слава Богу, и завершилась работа по перетяжке этого кухонного уголка. По времени работы заняло где-то около 7 дней. На этот кухонный уголок размером 210 на 150 см ушло 4 метра ткани при ширине 140 см. Где видно белые части уголка, то на нее ткань не употреблялась. Главное набраться терпения и успокойств приступать к обновлению старого кухонного уголка. И у вас все получится. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.